<свист> Ребят, всем привет! О зеленый угол. Вещаем. Прогноз погоды. Минус 19, жутько холодно. Знаю, знаю, будете писать у нас минус 30, у нас минус 40 и так далее, и тому подобное народ, у нас климат, у нас ветер блин, реально, вот у нас э, ну вообще зимой у нас температура держится, средняя температура минус 9 ну 8-10, да, градусов нормально, ну когда ветер холод, а когда у нас минус 20 минус 19 и дует ветер это просто, это просто жесть, да с нашей влажностью ну да ладно, мы как Дед Морозы оделись потеплее и вперед на авторы короче, народ Задумка такая, до нового года снять весь рынок, то есть зайти, зайти на каждую стоянку, посмотреть цены, посмотреть наличие автомобилей, да, то есть запомнить, запомнить, сколько стоят автомобили и посмотреть, как у нас с вами поменяется цена в следующем году. Понятно то, что там 2 числа она не поменяется, но тем не менее, будут такие, наверное, видео минут по 10, по 15, но постараюсь до нового года зайти на каждую, стоянку, на каждую стоянку и снять видео следующий момент начинайте задавать вопросы когда работает вообще вот, когда работает авторынок берем новогодние праздники рынок 1 2 января рынок не работает дальше рынок работает у нас нет такого то что у рынка есть какие-то выходные ну за исключением нового года рынок работает каждый день там январь февраль март апрель июнь и так далее. Еще один момент. Когда лучше приезжать за автомобилем? Да приезжать за автомобилем можно... Да без разницы когда. Автомобили, они всегда есть. То есть они... Вот так вот. Постоянно постоянно возятся. Но если вы не приезжаете за автомобилем, а заказываете автомобиль, то, конечно, к Новому году проблематично с доставкой. Прям проблематично. Тем более сейчас... Ну, к концу года, вот именно в этом году Реально проблема с доставкой Потому что, э, ну если в двух словах Сказать, да, не хватает транспортной компании Не хватает автовозов, потому что народ Реально покупает автомобиль Покупает, покупает, покупает И все больше людей Начинают покупать автомобили Именно дистанционно И сейчас, к Новому году э, Те же самые водители, да, фур, которые едут Многие сюда просто не едут Потому что они не верну, Хотят Новый год отметить с семьей, да, потому что Новый год это все-таки семейный праздник. Поэтому в данный момент с отправочкой ну, проблематично. Точные сроки, конкретные сроки вам никто не скажет. Ладно, я вам напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Если вы хотите, чтобы я для вас проверил автомобиль, заходите на сайт drom.ru, копируйте ссылочку, скидывайте мне. Я для вас его проверяю. А зачем копировать ссылку? Да? Многие там, Саня, я тебе скинул номер телефона. Друзья мои, может получиться так, что у продавца там два автомобиля, да, или три автомобиля, может произойти какое-то просто недопонимание. И для вас будет осмотрен не тот автомобиль. Поверьте, это уже ну, есть у меня такая статистика из практики, да. Скопировать ссылочку, в принципе, сложно в этом абсолютно ничего нет. Начнем мы с вами со стоянки, которая называется Диамант. Она, друзья, тоже такая неприметная. Если смотреть с центральной дороги, это конец авторынка. Одиннадцатая стоянка с левой стороны. А стоянка диамант находится с правой стороны, как бы под пригорочком. Да? Поэтому не каждый, не каждый ее увидит. Короче, смотрим цены, запоминаем, будем сравнивать. Будем сравнивать в следующем году. Посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, это Toyota Corolla Filder. Автомобиль 2016 года выпуска. Автомобиль 4 ВД. 4 ВД установлена зимняя резина. Туманок нет. Туманки можно самому поставить. Есть повторители 857 тысяч рублей. Также возвращаюсь немного к теме. Да, туманки, ветровики, камеры заднего вида. Друзья мои, вы покупаете автомобиль. А не камеру заднего вида с туманками. Это все можно поставить здесь самому. Не факт, если вы видите автомобили, э, если вы видите туманки на автомобиле, что они японские. Да, конечно, японские они лучше. Но поверьте, очень много, очень много таких экземпляров. Ну, в плане туманочек, да, и травичков устанавливается уже здесь. Буду ходить, искать цены. Видимо, автомобили вот эти вот недавно пришли, потому что они еще такие, видите, грязные, стоят. Не намытые, не начищенные. Сейчас они будут приводиться в порядок. Кстати, отдыха Мало таких автомобилей. Вижу. Honda Stream тоже довольно такие. Становятся уже редкие экземпляры на авторынке. Ценника пока здесь не вижу. Стоит Toyota Pass. Автомобиль тоже 4 ВД. Актуально в зиму установлена летняя резина. Автомобиль на климате 465 тысяч рублей. Вот, кстати, кто-то недавно спрашивал у меня про пасиков. Сколько стоят пасеки? Ну, как видите, комплектация хорошая, но это, ребят, это старый, старый кузов идет. Автомобиль хороший, надежный, реально практичный. Несмотря на, на маленький внешний вид, места в нем довольно много. Рядом стоит Daihatsu Terios Kit Turbo. Автомобиль 2009 года выпуска, стоимостью 450 тысяч рублей. Зимняя резина, штатное литье. Такие автомобили, Терриусы, Джимики, Паджерики. Друзья, смотрите, чтобы они не были ржавыми, смотрите, чтобы они не были гнилыми. Еще раз вернусь к теме. Вот я подошел сейчас, снял вам данный автомобиль. Народ, я не знаю, что с ним. То есть я его не проверял. Любой автомобиль нужно проверять. Посмотрите, как красиво, да? Так, Toyota Corolla Fielder. Как видите, это пробежный автомобиль. Лежит аукционный лист, гибрид, 16 год. Стоимость здесь не указана. Аукционный лист лежит 4 балла. Что касается аукционных листов. Если прошло 3 месяца с момента покупки автомобиля в Японии, Аукционный лист открывается уже платно. Кстати, кнопка ГЛОНАСС. Постоянно. А, так, цена, цена, цена. Цены у нас здесь нет. Кнопка ГЛОНАСС. Смотрите, еще один стрим. Если машина привезена на лицо на дальневосточника, нам кнопка не нужна. А вы машины покупаете у дальневосточников. Если машина везется на юрлицо, то кнопка ГЛОНАСС идет в обязательном порядке. Все автомобили, все автомобили спокойно встают на учет. Проблем никаких не возникает. Летняя резина, 16 год, стоимость автомобиля 425 тысяч рублей. Сузуки Свифт, 15 год, пробег 55 тысяч, аукционная оценка 4 балла, стоимость 730 тысяч рублей. Вот взять Свифт, взять пасек, да... Ну такие, с виду вроде одинаковые в автомобиле, в пасеке места намного больше, намного. Ладно, следующий у нас стоит такой рабочий автомобиль, тоже хороший, надежный, пробокс, саксид. Джейл комплектация 750 тысяч рублей, автомобиль 2018 года выпуска. Посмотрим, что у нас стоит с этой стороны. обратили внимание на данной стоянке много кейкаров прям много дайхацу мира самый самый самый дешевый кейкар три двери автомобиль еще и 4 воды рублей наверное 350 он стоит могу ошибаться дайхацу мув модный такой 17-й год, 4WD Посмотрите, как он смотрится штатно литые диски Обвес, такая массивная решеточка Агрессивно, агрессивно смотрится Итак Турбо, полная комплектация Не указали цену Endbox, простенькая комплектация Высокая крыша Мне это очень нравится Очень много места в автомобиле не просто много, а очень много. Танта. Honda N-Wagon. 16 год. Стоимость 500 тысяч рублей. Серый цвет самый практичный. Ну, такой, темно-серенький. Зима стоит, установлена. Субару Трези, Toyota Арактис. Полностью одинаковый автомобиль. Одиннадцатый год, полтора литра. Максимальная комплектация С 715 тысяч. Семьсот пятнадцать. Еще один N-Box. Восемнадцатый год, шестьсот тысяч. Зуки Хаслер. Немного такой больной стоит. Подлечить его нужно будет. Так, ну здесь у нас цены здесь у нас цены закончились. Дай Хацу Мув. шестнадцатый й год. 450 тысяч. Jet. так не знаю сколько он стоит honda n вагон 15 год turbo 64 лошадиные силы 465 тысяч рублей еще один Дайхацу terios kit 402 тысячи. Все автомобили, которые стояли с ценой на данной стоянке снял. Видео будут небольшие, коротенькие. Постараюсь взять максимально рынок. Максимально. Бонга. 2013 год, 4 ВД, стоимость 440 тысяч Раньше вот эта стоянка была забита просто бонгами ванетами Дорого, дорого сейчас вести автомобиль Тем не менее везут А почему везут? А потому что есть спрос 16 год, 400 409 тысяч Машины на авторынке есть есть выбор автомобилей. О, распилили кого-то. Центральная стоянка, называется яма. Посмотрите, вся забита машинами. Абсолютно вся. То есть выбор автомобилей на авторынке действительно, действительно есть. видео получилось, чуть больше 10 минут ребят на сегодня будем заканчивать напоминаю, проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей чтобы заказать проверку автомобиля копируйте ссылочку скидывайте мне я созвоню с продавцом договорюсь о встрече, мой телефон указан под каждым видео в описании канала Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения.